Так, мне сказали нажать сюда. Ну. Я Я с огонью. Вот опоед нас задал, да, видите? Он с наксимом, с Ой, он у прыгнул, он Ой, прыгнул, да? у меня прыгнул, да? У меня еще полкорм, можно? Я далеко не могу. Сады я ставлю питьение такое. Я тебя вот подведу. Бей, бей. Бей. Ага, вот. Станем. Станем. Станем. Станем. Станем. Станем. Станем. Станем. Хорошо, я Станем. А я хочу рэм, хочу голову ну, давай. Хорошо. Хорошо, Я Ой. Я потом сам пошел курить. У меня тоже получилось.